Я, короче, вот тут вот нашел такой зуб, смотрите, смотрите, тут раз, два, три зуба прям в одном зубе, он мало того же и коллекционный. Это зуб с и два маленьких по бокам. Короче, моя мама, моя мама брала банан, и я пришел сюда, и увидел вот такой вот прекрасный зуб триоталами